Сомневайтесь во мне. Я буду вставать раньше вас. Считайте меня дилетантом. Я буду учиться на своих ошибках. Называйте плохим отцом. У моих детей будет лучшее будущее. Говорите, что мой бизнес – стартап. Я открою еще один. Копируйте меня. Я придумаю новое решение. Подводите, я сделаю работу за вас. Закрывайте передо мной двери, я найду другой выход. Забирайте моих сотрудников, я воспитаю новых. Попытайтесь меня сломать. Вы сломаетесь, о а мой характер.